О подготовке к казанскому юридическому форуму говорил и председатель попечительского совета юридического факультета мэр города Казани Эльсур Меджин. Он отметил важность прикладного значения подобных мероприятий. Можно было ну, 50 вопросов написать, но они важны, но каких-то два-три должны быть один вообще. Он самый главный, которых собирает эксперта науку, практике. На заседании также обсуждался вопрос создания экспертного центра на базе юридического факультета.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 Music